Всем привет друзья, сегодня у нас так наступил вечер, как у нас день прошел, сегодня целый день мы убирали лук, Дима, Давид, потом Дамир пришел у Димы, чуть-чуть нам помог, молодец, спасибо ему. Короче сегодня там бочонком лук и этот семейный вышло 4 мешка лука. Мы его занесли на балкон сейчас, раскидали там, надо будет его чистить, начинать. Я еще свой чеснок не закончила. Чеснок надо чистить. Лук потом. Потом на поле надо будет. Там трава опять выросла. А Но ну, не сегодня. Даринку усыпить хотим. Да. И нифига не засыпает она у нас. Да. Да. Не хочет она. И соску мы выкинули. Да, сейчас хочет. хочу. Ой, это надо промыть будет. Сейчас, сейчас хочу Помидоры собрать Уличные а Уличные помидоры надо собрать а вот и, Папа и у нас хочет. будет поливать В теплице а Помидоры польет И перец а, мама. Я. Ага, Я. Положи в коляску Я. После, Я. После, после рука ополоснулись Такая прям жара Сегодня стоит ужасная жара Даринка капризулька наша Аминку помыли, как тоже сполоснули. Ей а хорошо, целый день они с Динаркой да, бегали на улице. Динара говорит, вечером ополоснусь. Все, а короче, да, Дима, Дима Давид, Даринку сейчас ополоснем и тоже. И да, Андрей с Аминкой играют, футбол гоняют. Футболисты. Здесь хорошо. Я еще постирать успела после лука. Четыре стирки сделала. Четыре стирки. Футболист. А, гол папе тнули. Молодцы, девчонки у меня. Не толкайтесь только. Ты тоже бегать хочешь, да? Тоже бегать хочешь, да. А потом мы тупой будем гулять, кидать увидите. Да? да, если будете все да. футбол гонять Ну все, все, все, пока. Пока-пока. Мы с девочками пошли погулять. На улице хорошо. Ветра нет. Прекрасно. Красота. Народу нет. Тишина, покой. Аккуратно, бежите, сломя голову. Вот я тебе говорю, аккуратно бегать надо. Упала. Больно? Ничего пройдет, говорит. Ты опять упала. Ты сейчас вся в траве будешь, зеленая трава. Покрасишь. Сорта. Уже весил? Да. А, значит, все, да, я все, буду купаться. Да, сейчас придем, и под душем. Да, пусть будет Ну, это. Мы все искупались, а ты только бегаешь. Да. Мячик-то не надо, что ли? Ну поднимайте. М -м -м. Угу. мячик, то вы... поднимите. Вы... Таина вы... И потом... А всем привет, друзья! Дедушка приехала приехал у нас. <свеч> Начинаю утренний блог вести. <свеч> приехал. <свеч> да. <свеч> да. <свеч> да. Хочу это. Сегодня, короче, мы пойдем на поле работать. Есть твой перекус делают. Утром, а, короче, еще только туплен. Все, еще говорить не могу, еще не, не понимаю связки слов, не могу собрать. Собираемся сегодня на поле. К нам приехал дедушка помогать, мой отец вместе со своей женой, со своей внучкой новой. Мама еще в первый класс пойдет. И вчера Динарка больно стесняется. Но Аминка, они быстрее подружились а с Аминкой, они играть начали к вечеру. А Динара стесняется. И вот собираемся на поле полностью все идти. Так как там надо траву убрать, прибрать, а то картошку скоро копать надо будет. Трава очень сильно зарастает, поле уже третий раз будем и хочу показать сколько мы лука убрали лука убрали мы до дождя успели слава богу лук не намочился и не должен затем э, на грядке сразу горчицу посеяла и э, 4 мешка убрали начинаю вот плести вчера селок полностью вот который заплела надо мной отец с Андреем смеются. Говорят, нифига ты бандуру-то сделала. <смех> Я говорю, в первую очередь, вот его будем кушать, чтобы не сгнило ничего. Ай да, пускай висит. Здесь видно хоть, где и начнет, или что. И на салат можно. Да нет, лучше кушать на салат, он свой пущу. Такой на салат, больно жалко что-то. Крупный-то. <смех> Я в суп вот одну большую ложу, одну большую ложу. Uh -huh. Я очень лук люблю. Давид не любит лук, но ну, если, yes. куда деваться. Отдельно же не буду ему готовить. Вот. Сейчас покажу вам, сколько лук у меня дышит здесь. Вот смотрите, у меня нечищенный, не да. а подсохнет как раз. И начистим, ну, сейчас на поле уберемся, приберемся. да. Потом спокойно может начистить все. чеснок у меня там чуть-чуть тоже нечищенный остался. его дочистить Главное, стохнет. А у меня черепаха куда-то здесь заползла. Где она там? Под луком куда-то спряталась. Кушай, ты кушай, Она обалдеет по луку. Да, да, да, да. Зарылась где-то. Да. Не видно. Она куда-то там убежала. Не занесли ведь ее домой-то. Не видел, да? Ага. А где-то в луки сидит. Ну, да. Она должна На нее рай. Луковый рай. Вчера щищу лук сижу. Она уткнулась там. Где зеленый лук он есть. Он у меня подсох, все нормально. Просто зелень осталось. Я еще ножку-то посмотрела. Она мягкая уже. Все. Ну, там нету такой твердости. И, и прибрала весь лук. Короче, все нормально. Ничего еще успели до дождя и чеснок убрать. И лук убрать. Только чисти. Вот собираемся, дай бог. Если завтра погода хорошая будет, в деревню фамичи селись, дедушки. Баню и ступит. Баню стопим, там, говорит, черемухи много. Мы черем с черемушкой компот варим. Нам очень нравится прям. Ой, я сама балдю по этому компоту с черемухой. Хотя нынче будет яблоко очень много, сливу очень много, о, сливы-то очень много будет. Так что сливовое варенье хочу сварить. Может быть, вы знаете, какой рецепт интересный. я вот грецкими орехами хочу, но не знаю, может с какими-нибудь орехами. Мне вот нравится орехами варенья. Если вы знаете сливое варенье вкусное, напишите мне в комментариях или в соцсетях. там Вы у меня в друзьях есть, кто мои подписчики. И можете там написать. Потом яблочное будем делать. Тоже рецепт не помешает мне. Мне очень интересно вот этими рецептами пользоваться, которые... Вот с годами люди пользуются. Не вот так по записи, да, а по как по совету людей. вот Мне вот это нравится, чтобы я сама знала, что это, на самом деле они делают это. Так что, жду ваших рецептов. Скоро пойдут сливы, скоро пойдут яблоки. И буду варить и варенье и компоты дай бог если не пропадут никуда не убегут так-то не знаю не должны <соспокойное> вот ну, теперь пока все дети спят пока чай ничего он сижу чай на балконе пью на балконе хорошо спокойно сижу пью и наверное сейчас будить буду Потому что надо с утра идти, траву не дергать, убирать. Придется на целый день там стрять. <coughs> ну все, друзья. Пойду я, чай попью и начну будить всех своих. Потом я на поле, как дети там играются.